Одно из средств это гречневый чай. В гречневом чае находится достаточно большое количество магния и витамина В6. Берется одна столовая ложка гречи, размалывается в кофемолке и заваривается одна столовая ложка на один стакан воды. Для улучшения эффекта хорошо было бы добавить туда кожуру от лука и в кожуре лука находится кверцетин, это в комплексе будет иметь не только улучшающее общее психоэмоциональное состояние действия, а еще и поможет вам улучшить иммунитет и общее самочувствие. Эзотерические практики, которые могут помочь вам избавиться от таких нервных состояний и помочь вам немножечко воспрянуть духом, это метод, когда человек перед своей грудью представляет мешок, в котором находятся голуби, и представлять, будто вы этих голубей подбрасываете от себя вверх, выпускаете их, чтобы они...